Дорогие друзья, щедрость нашей компании Фухо просто безгранична. На прошлой неделе у нас прошло грандиозное мероприятие в Горно Алтайске. Это день рождения алтайских представительств. И в связи с этим компания сделала потрясающую акцию. Это промоушен или акция, то есть подарочная акция. При покупке биоэнергомассажера Сейчас вам покажу. Вот он, массажный прибор для тела Компания дает еще в подарок очень много продукции. Ну, вот смотрите, какая это комплект поясов. Поясничный, шейный пояс, наколенники. Так, затем. Четыре упаковки восстанавливающей сыворотки с жидкими минералами. Вот они, эти сыворотки. В каждой коробке по две по капсулы концентрата сыворотки. Затем 10 тюбиков вот таких по 300 миллилитров Представляете, 10 штук. Это массажный гель Яншен с растительными экстрактами. Это тоже для массажа тела. Так, увлажняющий гель Фо для лица и тела. Две коробки. В них по 6 тюбиков. Эти тюбики по 160 мл. Их получается вот в общей сложности 12 тюбиков. Затем эликсир, э, эликсир легенда Феникса. 10 коробок по 6 флаконов в каждой коробке. Посмотрите, 60 флаконов в общей сложности. Затем эликсир феникс. Юбилейные коробки по 6, по 6 флаконов феникса в общей сложности. 60 флаконов. Посмотрите, 10 упаковок. Вот это все на сумму 1780 фо долларов То есть вот так стоит массажный прибор для тела, биоэнергомассажер. Если человек доплачивает 120 фухоу-долларов, значит, ему в подарок еще придет массажная подушка из натурального латекса. Очень хорошая подушка тоже для здоровья нашего, нашей головы, тела, шеи. И комплект постельного белья. Ну, вот это вообще потрясающая вещь для того, чтобы улучшалась микроциркуляция, чтобы мы спали и оздоравливались. Вот такие, под, под, такая потрясающая акция на этой неделе. Вот эта неделя, вторая, то есть она продлилась, заканчивается 9 июля, последний день этой акции. Поэтому спешите приобретать массажный прибор, биоэнергомассажер, и вы получите массу подарков для здоровья. Приглашаем вас в нашу компанию, будем очень рады.